как написать мощный трап в FL Studio, часть 2. Привет! В прошлой серии мы создали черновик нашего мощного трепа. В этой серии мы добавим новый третий звук, напишем вторую версию баса для припела и добавим на него сайчей. Также закинем пару новых звуков, и правильно структурируем наш трек. Начну пожалуй с на баса. Сайчейн делается для того, чтобы во время удара кика бас автоматически делался тише, дабы не мешать ему. Думаю вы услышали, что делает Fruit Limiter с басом и как появляется так называемый кач. В нашем трапе я буду использовать этот же сайчейн. Посмотрите как его сделать в моем коротеньком ролике. Нажимаю два раза на наш кейк и отправляю его на микшер, нажав на трек. FL Studio автоматически назначит его на ближайший свободный канал микшера. Открывается микшер тут или клавиша F9. Также добавим на микшер наш бас. Не путаться, можно сразу переименовать. Кликаем правой кнопкой Rename. Далее в микшере нажимаем на «Kick», наводим на треугольник, правой мышкой открываем меню и выбираем Chain to the трек. Заходим на бас, нажимаем на любой слот для эффектов, ищем и открываем фронтелимитер, настраиваем как у меня. Проверим наш результат. Причин готов. Кстати, сразу объясню, если у вас нет фротилеметра в меню плагинов, он может быть здесь. Нажимайте на Mora Plugins и попробуйте найти его там. Открывайте его двойным кликом, а чтобы его убрать с канала, нажимайте на треугольник Replace и выбирайте non. Так, Давайте напишем нашу мелодию для припева. Создаем новый паттерн, открываем piano roll в нашем первом морфине и играемся с нотами. Послушаем, что получилось. Добавляем в плейлист. Копируем Snairs забываем выровнять. Послушаем. Отлично. Теперь напишем второй вариант баса для нашего припева. Заходим на паттерн баса. Нажимаем на треугольник. И клонируем наш паттерн создался такой же паттерн, но уже с двоечкой, нажимаем на него, заходим в пианино ролл и изменяем мелодию баса. Слушаем что у нас получилось. убрать искажение, когда звучат две ноты. Зайдем в морфин и поменяем полифонию на моно. Подправим нотку и добавляем в плейлист. Тут будьте внимательны, я специально добавил нотку на третий бар, чтобы она играла в конце. Но не в этом месте тут наш бас я выровняю а на втором оставлю. послушаем немного структурируем наш трек. Выделяем все, копируем, вставляем, сразу тянем все это влево, чтобы выровнять, потом перетаскиваем в конец. Передвинем плейлист и еще раз вставляем. Во втором куплете выберем пока что бас. А в первом переставим хэд на припев. Также копируем открытый хэд и эффекты. Следите когда вставляете, чтобы они встали куда нужно, а то не любят убежать в сторону, лучше сразу все проверить. Давайте добавим еще немного гангстерской нотки в наш припев. Создаем паттерн и открываем морфин. Стринг, пейниш гитар, сразу прибавим драйва на 75. Заходим в пьяни на ролл. Напишем простенькую мелодию из трех нот. Громкость я поставим на 28. восемь. Слушаем. Закидаем наш припев Фредоми, то есть тарелками. Расставляем их на каждый бар. Пока их громкость поставил на 59. Поставлю рейды во втором куплете, через один бар. И давайте сразу сделаем интро, выделяем все, Ctrl-A, передвигаем на 4 бара в сторону, расставляем наши рейды. Чтобы передвигать по плейлисту сэмплы в разные стороны, нажимайте на стрелки с зажатым шифтом. Клонирую первую мелодию. И на одной уменьшу немного конец. Поставим тут же кик и Snair. Добавим еще эффект перед нашей ямой. новый паттерн с хэтами для нашего интро. Открываем piano roll и прописываем хэты. Добавляем плейлист и слушаем. один голосовой эффект перед припевом. удаляем кик и укорачиваем наши мелодии Тут я решил сделать наши рейды все-таки пореже. Если на сэмпле не хватает громкости, то ее можно попробовать увеличить опцией нормализация и выставить громкость как нам нужно. Для большего панча я еще удалю перед припевом бас. Теперь структурируем наш трек. После второго припева разгружаем наш трек, удалив ненужное и подправив пару моментов. Это получится наше аутро. по структуре нашего трепа. Кусочек в начале это вступление или интро. Далее идет первый куплет, за ним припев, опять куплет и снова припев. Ну и в конце аутро. В следующей серии мы перейдем в микшерный пульт, познакомимся с некоторыми плагинами эффектов и разберемся в сведении. Подпишись и звони в колокол, чтобы сразу же узнать о выходе третьей серии. До скорого, пока!